Здравствуйте, дорогие друзья! Дождалась я вас, а вы меня. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Хорошо ли меня слышно? Отлично, спасибо большое за отзыв. Очень рада быть с вами в новом году 2017. -м. Позвольте еще раз поздравить вас. Надеюсь, для всех нас он будет очень удачным, очень успешным. Давайте начнем с новой темы. И напомню вам, что относиться к здоровью, безусловно, надо бережно, потому что Джинесс помогает нам его сохранить. И я так и решила заглавить сегодняшнюю тему «Джинесс в помощь всем нам». Но, безусловно, лучше намного сохранять то, что есть, чем пытаться восстановить утраченное. Начну я, как всегда, с изречения, а еще хочу обратить ваше внимание на то, что очень часто мы можем цитировать какие-то изречения вырванными из контекста. И вы видите, в принципе, довольно э, избитые уже изречения Истина в вине, линия старшего, которая очень часто, собственно говоря, упоминается. Но хочу вам сказать, что упоминается оно в принципе в Суе, потому что вот за ним стоит целый такой большой пространный текст из его труда, естественная история, где он, собственно говоря, сокрушался о том, что люди тратят очень много усилий на то, чтобы получить напиток достаточно э, с серьезными последствиями отрицательными, в то время как вся природа, э, все живое нуждается в воде, напитка, напитки самым здоровым, которые пьют все остальные существа. И истина в вине было сказано о том, что, собственно говоря, вино развязывает языки и заставляет человека выбалтывать смертоносные тайны, и, собственно говоря, совершать очень много необдуманных поступков, которые в здравом и твердой памяти он бы не совершил. Так что сегодня по следам, собственно говоря, праздников во время которых многие забывают о том, что алкоголь это достаточно коварная субстанция. Вот я и хочу поговорить сегодня о том, как восстановить свой организм после возыяний, иногда неумеренных, и, собственно, поговорить еще и о том, стоит ли вакцину здоровью. Вы знаете, постоянно мне хочется заострить ваше внимание на том, чем именно мы можем губить наше здоровье. И, к сожалению, что касается употребления алкоголя, страны СНГ являются, собственно говоря, лидерами со, со знаком минус. Вот данные 2015 года перед вами. Первое место в мире по потреблению алкогольных напитков – это Беларусь, следом Молдова, дальше Литва, четвертое место – Россия и пятое место – Украина. А во всем мире каждый 12 человек погибает, собственно говоря от проблем связанных с алкоголем а если мы возьмем молодых людей потому что понятно что младенцы не пьют алкоголь и глубокие старцы тоже так вот люди в возрасте от 20 до 39 лет погибают собственно говоря от алкоголя в четверти случаев то есть каждый четвертый отправляется на тот свет к сожалению от того что был весьма и весьма неосторожен со своим здоровьем как всегда для того чтобы понимать как сохранить свое здоровье, надо знать врага в лицо. Вроде бы мы все учили с вами физику и химию, помним прекрасно, что э, алкоголь, он же этанол, он же C2H5OH, это бесцветная, жгучая на вкус летучая жидкость, которая замечательно горит. А еще этанол, это, э, собственно говоря, замечательный и растворитель, и он и растворяется отлично и в воде, и в жирах. И этим он и коварен, дорогие друзья, потому что он замечательно проникает везде и всюду, начинает всасываться, начиная с ротовой полости и очень хорошо проникает и накапливается в тканях, содержащих жир. К сожалению, жир это не только лишнее отложение на животе, но еще ко всему прочему это мозг, это половые железы, то есть последствия там весьма и весьма серьезные. Еще алкоголь, вы знаете, используется как дезинфектант, потому что он очень сильно обезвоживает э, клеточные структуры, в том числе и бактерии, но, увы, на наши клетки он действует также. Еще алкоголь – это консервант, вы знаете, даже, собственно говоря, э, может быть печально, но трупы консервируют тоже в нем. Вот. Также это топливо довольно экологичное, ну и, к сожалению, вот компонент напитков, которые сейчас были очень популярны на праздники. Самое интересное то, что я хотела вам показать. Посмотрите на эту цветную картинку. Справа вы видите позитронно миссионную томографию, это такой современный навороченный метод исследования нормального мозга. Желтые и красные участки там, это активные участки мозга. А слева после употребления алкоголя. Вроде бы мы считаем, что алкоголь растормаживает, что он да, помогает бороться со стрессом, что он пред... добавляет бодрости, хорошего настроения, но тем не менее в медицине алкоголь считается депрессантом, то есть переводя на русский, вгоняющим да, в депрессию, угнетающим нервную систему. А еще, к сожалению, он вызывает привыкание вплоть до наркотической зависимости. Почему алкоголь вреден? Дело в том, что он изменяет качественно самую основную структуру нашего организма. Мы все состоим в большой части из белков. Белковые молекулы это ферменты, которыми мы перевариваем пищу. Это мышцы, с помощью которых мы двигаемся. Это различные всякие сигнальные молекулы, которые передают сигнал от одной нервной клетки к другой. В общем, белки везде-везде в нашем организме. Контакт Этанола с белком заканчивается изменением структуры белка, и больше после этого белковая молекула своих задач выполнять не может. На картинке вы видите две пробирочки с яичным белком. Это эксперимент из, по-моему, восьмого класса химии. В левой пробирке добавлен к яичному белку спирт, и вот что происходит с белком, собственно говоря, при контакте с винным спиртом. То же самое, к сожалению, происходит с любой клеткой, которая контактирует с молекулой алкоголя у нас. В организме для того, чтобы обезвредить 10 мл спирта нормальной печени, требуется около часа. Но все, что не успело обезвредиться, проникает по организму и совершает свои замечательные в кавычках действия. Хотела кратенько вам показать, что именно происходит с нами, когда мы решаем, скажем так, попаздывать с употреблением алкогольных напитков. Первым делом напиток проникает в желудок через пищевод и там, безусловно, контактируя с клетками слизистой и вызывая вот эти повреждения белков, как я вам показывала, раздражает защитную выстилку желудка вплоть до формирования эрозии язв. Кроме того, я не написала этого здесь, но он также, собственно говоря, блокирует работу ферментов в желудочном соке и также алкоголь еще и блокирует всасывание витаминов и микроэлементов. Это мы возьмем себе на заметку, потому что это действительно важно. И при, скажем, регулярном употреблении алкоголя эти изменения сказываются настолько, что вот деградация Нервные ткани связаны именно с дефицитами этих витаминов и микроэлементов. Далее, попадая в кровь, алкоголь, безусловно, действует и на сердце. У наших американских друзей даже есть такой термин «сердце выходного дня», то есть сердце уикенда, не мышцы алкоголем вызывает ослабление ее работы, также нарушает ритм сердца. И хотя в народе очень часто я слышу вот от пациентов, даже своих, они все прекрасно знают, что э, алкоголь уменьшает развитие атеросклероза, но, к сожалению, дорогие друзья, вместо атеросклероза э, получается миокардиодистрофия, от которой умирают даже быстрее, чем, собственно говоря, от ишемической болезни сердца. А еще алкоголь чреват инсультами и в большой части я думаю именно этим связана печальная статистика по которой у нас инсультов в шесть раз больше чем в западных странах потому что вот увы скажем так распространенность употребления алкоголя у нас к сожалению опережает все мыслимые границы посмотрите что что происходит, собственно, с этими клетками крови? Безусловно, что когда алкоголь контактирует с эритроцитами, он влияет на них точно так же, как на тот белок в пробирке, и из-за этого эритроциты теряют свои свойства. Они больше не могут отталкиваться друг от друга, а склеиваются в микротромбы. Лейкоциты разрушаются, соответственно, это пагубно влияет и на иммунитет. По данным современных ученых, после употребления алкоголя в течение 24 часов человек более уязвим к инфекциям, чем обычно. И хотя опять-таки есть миф насчет того, что если ты съел что-то несвежее, но при этом пил алкоголь, то ты большой молодец, потому что алкоголь защищает. Нет, на самом деле это касается именно кишечных инфекций, потому что желудок, чтобы защитить себя, выбрасывает большое количество соков со слизью и кислотой. Некоторые бактерии именно в несвежих продуктов не любят этого и не развиваются, но все остальные заболевания инфекционные, собственно говоря, разовьются в большей вероятности у человека после алкогольных возлияний. И количество бронхитов, пневмонии и прочих заболеваний намного выше у тех, кто позволил себе какое-то празднество. А посмотрите еще на последний пункт, что риск распространение таких заболеваний, как туберкулез и ВИЧ-СПИД, тоже повышается после употребления алкоголя. Это весьма-весьма серьезно. Напомню, кстати, тем, кто не знает, что сейчас в мире всего несколько стран, где эпидемия ВИЧ нарастает, и Россия, увы в их числе. Как я уже говорила, алкоголь очень хорошо проникает в нервную ткань и в мозг. Почему вначале после того, как Первый бокал выпит, ощущается чувство приподнятости, эйфории, потому что выбрасывается большое количество дофамина, стимулирующего нейрогормона в мозге. И человек ощущает, собственно говоря, себя более сильным и смелым, как в древнегреческих легендах, да, что после вина многие ощущают себя львами и теряет чувство страха и осторожности. Вот почему нельзя, собственно говоря, садиться за руль после употребления алкоголя. Но после этого мозг, выбросив все свои запасы, остается фактически, как бы сказать, заторможенным. То есть тормозится активность всех мозговых центров, координация движения нарушается, длительная активность снижается, вплоть до снижения и потери памяти. О а в больших дозах это чревато комой и смертью. Посмотрите дальше. Печень, безусловно, основной орган, где происходит обезвреживание многих токсических веществ, алкоголя в том числе. Со временем при контакте с алкоголем и необходимости его обезвреживать, печень повреждается, и все, практически все знают, что постоянное употребление алкоголя чревато цирозом печени, но даже периодически, скажем так, алкогольные такие возлияния, чреваты и жировой болезнью печени, то есть накоплением в печени жира и она уже не способна выполнять свои функции как надо, и даже, собственно говоря, алкогольным гепатитом. И для этого не обязательно употреблять алкоголь каждый день, достаточно эпизодических приемов. Поджелудочная железа очень важный и очень нежный орган. Именно здесь образуются ферменты, с помощью которых мы перевариваем пищу. Именно в поджелудочной железе образуется инсулин, который, собственно говоря, если его нет, это приводит к сахарному диабету. Мы помним скажем так И гибель известных людей, и заболевания, связанные именно с острым панкреатитом, как реакции на неправильный образ жизни. Вы помните Валдис Пелиш, каким он был, скажем так, упитанным молодым человеком и жаловался в СМИ, что он не может похудеть. Но после острого панкреатита он посидел и стал заметно меньше, и теперь ведет совсем другой образ жизни». Употребление алкоголя намного повышает риск острого панкреатита, а хроническое воспаление пожелудочной железы – это причина и хронических болей, и сахарного диабета, и желтухи. Поэтому, безусловно, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Почки, мочевой пузырь – это те органы, через которые алкоголь и его продукты распада выделяются из организма, в том числе алкоголь усиливает мочеиспускание, это мочегонное действие алкоголя. Кроме того, повреждая клетки и вызывает денатурацию белка, еще и вызывает воспаление слизистой мочевого пузыря, вплоть до задержки мочи и почечной недостаточности. Я надеюсь, что я не сильно вас запугала, но тем не менее, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы осознанно относились к своему здоровью в этом году, поэтому показываю вам десятку факторов бремени, болезней, травм. Это публикация в Ланцете. Ланцет один из самых, скажем, авторитетных медицинских журналов в мире. Посмотрите, вот вы видите в колоночках места, значимость всех факторов риска, о которых мы с вами постоянно говорим. И, к сожалению, для нас, Центральная Восточная Европа, употребление алкоголя – это четвертый по значимости факторов, фактор риска болезней и травм. То есть э, мы знаем с вами, что высокое артериальное давление признак изнах старения сосудов, и уже, я думаю, все запомнили, что как только давление начало повышаться, мы срочно беремся за финити и начинаем поддерживать себя. Безусловно, мы отказались уже от курения, контролируем избыточный вес с помощью ZenPro э, и других продуктов системы Zen Body, но безусловно вы должны понимать, что если вы употребляли алкогольные напитки, надо восстанавливать здоровье срочно. Ну, не говоря уже о том, что в принципе я считаю, что вообще-то алкоголя можно безболезненно отказаться. Посмотрите, пожалуйста, на высказывание практически самого авторитетного человека во Всемирной Организации Здравоохранения в том, что касается алкоголя и наркотиков. Это Ларс Мюллер, Видный научный деятель, он в прошлом году дал такое большое интервью, которое наконец-то попало в печать чему я лично была очень рада, потому что до сих пор очень многие организации, в том числе медицинские даже врачи рассказывают пациентам, что есть некие безопасные дозы алкоголя, упоминают какие-то миллилитры и у пациентов складывается впечатление, что теперь можно позволить себе в день для мужчин 20 миллилитров спирта, а для женщин 10. Но вы представьте себе каждый день употреблять такую дозу в пересчете на чистый спирт, что произойдет с вами. Я как врач принимаю это прекрасно, я думаю, что это понимает каждый разумный человек. Ну так вот Ларс Мерлер наконец озвучил, несмотря на все алкогольное лобби и прочие препятствия, фразу являющуюся, собственно говоря, ясно еще со времен античности, что безопасной дозы алкоголя не существует. Есть уровень потребления, при котором риск может быть меньше, но никто из нас ведь не знает никаких предрасположенностей. А может у кого-то сердце достаточно чувствительное, у него застигнет смертельная аритмия после, собственно говоря, одного праздника – Судьбы своей, безусловно, никто не знает. Поэтому гарантировать, дать четкие значения доз безопасных никто не может. И вы должны... Помните о том, что алкоголь тесно связан с множеством различных заболеваний. И чем больше мы выпили, тем выше риск заболеть. То есть, чем меньше мы пьем, тем лучше для здоровья. И вот, пожалуйста, кроме того, что я вам рассказывала, 7 видов рака связаны с употреблением алкоголя. Безусловно, рак полости рта, там первый контакт со спиртом, пищевода, потому что дальше по пищеводу алкоголь течет, э в направлении пищеварительного тракта рак печени естественный и глотки безусловно и толстого кишечника да и молочной железы на удивление к сожалению рак тоже повышается при употреблении алкоголя и гортани то есть ну ситуация скажем так серьезная нам кажется, что употреблять алкоголь – это что-то такое вполне естественное, но вообще-то только половина мирового населения употребляет алкогольные напитки, и когда рассказывают статистические данные о том, что умеренно пьющие живут дольше, чем не пьющие, вы должны, дорогие друзья, понимать, что это то же самое, что и фраза э, пления старшего на тему «Истина в вине», это вырвано из контекста, потому что где проводили эти исследования – в странах европейских, где употребляют алкоголь многие, и не пьющие там, это, как говорилось в известной <laughs> классической картине, кинематографической, что то или трезвенькие, или язвенькие. У нас не пьют фактически люди, которые имеют какие-то ограничения по здоровью из взрослых людей. Никто не сравнивал употребление алкоголя, вот, допустим, у лиц среднего возраста в нашей стране, а потом лиц такого же возраста с таким же уровнем достатка в стране не пьющей. Никто не рискнул это делать, потому что каждому понятно, что сравнение будет в пользу именно не пьющего населения. А в Европейском регионе и в России это ведущая причина нездоровья и преждевременной смертности. У молодых восприимчивость к действию алкоголя намного выше. Поэтому, если начинать употреблять алкоголь в молодом возрасте, риск развития зависимости намного выше. Поэтому, когда мы сидим за столом, чокаемся при детях, мы должны знать, что мы их программируем на какие-то действия. Это может потом в будущем сказаться. Насчет красного вина все партнеры GNS уже прекрасно знают о том, что красное вино никудышный источник ресвератрола у нас с вами дорогие друзья к счастью есть резерв и вообще я думаю что это хорошая традиция на все праздники дарить резерв друг друг и таким образом гарантировать себе защиту для сердца и сосудов на долгие годы не подвергая свой организм риску отравления алкоголем а вообще Скажем так, то положительное действие, которое, собственно, вино может оказывать на организм, состоит из дополнительной нагрузки, собственно, в какой-то мере, знаете, как перенапряжение всех систем организма для тренировки. Но согласитесь, лучше заниматься физическими упражнениями и практиковать здоровое питание, тренировки организма, чем травить себя чем-то в надежде, что что нас не убивает, то делает сильнее. Это неразумно. Так что добро пожаловать в резерв и, собственно говоря, красное вино, мы понимаем, что оно не так уж полезно, как это рекламируется. Говорил Я, собственно, во всем согласна с ним. Даже если употреблять небольшими порциями алкоголь, это не гарантирует большого здоровья. Мало того, употребление алкоголя нарушает сон, и поэтому отказ от алкоголя улучшает сон и уритмы, а еще мы помним о том, что 1 грамм алкоголя это 7 килокалорий, это более калорийно, чем сахар, поэтому если мы отказались от алкоголя, проще контролировать свой вес. Женщины более восприимчивы к алкоголю, чем мужчины, потому что в нашем организме содержится больше жира и меньше воды, у нас больше накапливается алкоголь, чем у мужчин. И организм женщины вырабатывает меньше ферментов для обезврежения алкоголя. И зависимость к алкоголю у женщин развивается намного быстрее. Женский алкоголизм – это вообще страшная картина. Поэтому женщинам это намного опаснее. Кроме того, есть еще одна деталь, очень важная в нашем современном мире. Я уже говорила вам как-то на одном из вебинаров, что сейчас в России многие репродуктологи говорят о проблеме бесплодия. И 17%... Пар считаются бесплодными в России. Э -э у женщины яйцеклетка э -э присутствует с нами с нашего рождения. И все, что женщина перенесла в течение жизни, то же самое испытала и яйцеклетка. Яйцеклетки не заменяются друг на друга. Это свой образный запас своего рода склад, из которого они достаются и потом выходят, скажем так, в матку для встречи со сперматозоидом любимого человека. Но, безусловно, все отравляющие вещества, вся радиация и в том числе алкоголь, все это пагубно влияет на яйцеклетку. Вот почему женщинам репродуктивного возраста стоит понимать, что ни одна доза алкоголя не является для них безопасной. Посмотрите, пожалуйста, наверное, я совсем измучила вас различными данными, но мне очень хочется еще раз продемонстрировать вам. Это рейтинг стран по разным показателям. Я привела здесь и страны с употреблением алкоголя, и страны с употреблением алкоголя минимальным, и нашу вот Россию в том числе. Посмотрите, пожалуйста, Россия, безусловно, зашкаливает по употреблению алкоголя. Напомню, что больше 8 литров на душу населения, это пагубный для генофонда уровень употребления. жизни у нас сто 111 место, то есть мы, дорогие друзья, плечемся в хвосте, это неудовлетворительно. Сингапур полтора литра на душу населения, четвертое место по продолжительности жизни. То есть не обязательно вообще, собственно говоря, каким-то образом пить, как говорят, вот французы пьют каждый день, и они долго живут. Хочу вам еще одну тайну открыть. Евросоюз серьезно уменьшил употребление алкоголя все страны Франция в том числе за последние 20 лет. Ну, нам продолжают рассказывать разные интересные истории. А еще, поглядите, младенческая смертность, то есть как раз то, что интересует всех нас, Россия, несмотря на свои перинатальные центры, несмотря на замечательных врачей, у нас 64 четвертое место, а места присваиваются от наименьшего показателя к наибольшему. И посмотрите, Исландия, где 6 литров на душу населения, второе место, Сингапур опять-таки четвертое место, то есть у них решена практически эта проблема. Даже, собственно говоря, арабские страны, где не очень-то принято наблюдаться в течение беременности, у них намного лучше ситуация, чем у нас. А последняя колонка страшная, то есть преступление, но ну, опять-таки у нас все весьма и весьма неблагополучно. Поэтому призываю вас следить за своим здоровьем и по этому фактору тоже. Есть такой опросник. Наверняка те, кто проходили в России диспансеризацию, отвечали на эти вопросы тоже. Если у вас есть два из ответов положительные, это значит, что уже есть серьезные проблемы, и вам стоит обратиться к специалисту. Если хотя бы на один из вопросов вы ответили да, и думайте чаще здоровым образе жизни и практикуйте, собственно говоря, его и отказывайтесь от употребления алкоголя. Напомню вам, что у нас в руках есть инструменты для того, чтобы сохранить и укрепить наше здоровье. И даже несмотря на такую страшную статистику, которую я вам продемонстрировала, поверьте, не все потеряно. То есть, конечно, у меня есть такая привычка запугать всех вначале, но всегда есть свет в конце туннеля. Мы... Не только можем, но мы должны восстановить наш организм, а еще у нас есть замечательные инструменты для того, чтобы поддержать себя и праздновать правильно. Давайте посмотрим сначала, как всегда, от отрицательного к положительному. Чего не следует делать. Вообще, знаете, как мне пришла в голову идея о том, чтобы вот посвятить сегодняшнюю тему алкоголю. Ну, во-первых, когда я рассказывала про курение, Влад предложил, почему бы не раскрыть и тему алкоголя тоже. Во-вторых, после новогодних праздников, буквально на второй день, несмотря на то, что скайп-линии не было, партнеры начали задавать вопросы, а если они там излишне выпили, можно ли, им, скажем так, заблокировать действие алкоголя выпив 2-3 пакетика резерва а может быть можно на утро выпить Ниву и тогда все прояснится в голове и так далее так вот, не следует после того, как вы скажем так согрешили, употребить 2-3 пакетика резерва мы помним уже с вами, мы уже грамотные люди, что алкоголь повредил слизистую желудка, повредил поджелудочную железу, повышать кислотность после э, употребления алкоголя не полезно Американский рецепт, который одно время пропагандировался насчет апельсинового сока утром, не совсем верен в данной ситуации. То есть лучше, дорогие друзья, попейте зеленого чаю не некрепкого, обычной воды без газа. В общем, ну, не говоря уже о том, что вообще не стоит мучить свой мозг и остальные органы. И в том числе не следует употреблять после возлияния кофе, кофе содержащие кофеин, содержащие напитки, включая, к сожалению, ниво тоже. Потому что мозг, как мы помним, выбросил весь свой дофамин, он выжат досуха. И фактически вот те вещества, которые отвечают за передачу сигналов между нервными клетками, они на очень низком уровне. И в данном случае кофеин просто будет подстегивать то, что и так уже истощено. Как мы понимаем, подстегивать больную лошадь непродуктивно. Быстрее она не поскачет, а вот копыт отбросить может точно. Поэтому не стоит себя мучить. Тем более мы помним, что алкоголь повышает риск инсульта. Не надо мучить свое артериальное давление никакими кофеиносодержащими напитками». Вот что я хочу вам предложить, это попробовать следующий праздник встречать не с алкоголем, а с Нива. Наливайте Нива в бокалы, вы получите хорошее настроение и плюс для своего здоровья. Я считаю, что это отличный вариант для того, чтобы встречать праздник. Что мы будем делать с вами? Во-первых, надо восстановить поврежденные клетки. Мы помним прекрасно о том, что весь организм повстречен пострадал после таких неправильных способов празднования. Во-вторых, э как мы понимаем, ферменты страдали после встречи с алкоголем. И питание, безусловно, нарушается организма, когда мы, собственно, так неуважительно относимся к себе. И в-третьих, безусловно, нам нужна антиоксидантная поддержка. Но попозже, потом. То есть резерв мы не соскидываем со счетов, но мы, скажем так, им... Поддерживаем и закрепляем эффект, который мы получим сами в начале. Итак, если у вас праздники прошли слишком успешно, я предлагаю вам рассмотреть все эти пункты повнимательнее. Вы знаете, что Zen Body Pro, по моему мнению, это просто супер питание, и в данном случае это хороший источник белков это еще и способ нормализации обмена веществ, особенно если речь идет о регулярном употреблении алкоголя. Это омега-ненасыщенные жирные кислоты, ведь мы помним, что сердце повреждено, нам надо защитить его. То есть в данном случае омега-ненасыщенные жирные кислоты нам очень нужны. Это еще и пробиотики я считаю, мега дозе. А вы должны понять, что алкоголь вызывает дисбактериоз кишечника, даже шампанское, даже вино. Это однозначно путь к дисбактериозу. То есть в данном случае пробиотики и пребиотики из Зенпро будут очень кстати. Зенпро – это еще и поддержка здоровой иммунной системы. Мы помним, что употребление алкоголя увеличивает риск инфекционных заболеваний. Поэтому, в принципе, после серьезных празднований по два пакета в день, хотя бы пару недель, было бы очень, кстати. И вообще очень благоприятно один пакет использовать в разведенном виде в качестве последнего приема пищи, чтобы вы спали, а пробиотики работали, нормализовывали ваш желудочно-кишечный тракт. Посмотрите на ЭМПМ. Безусловно, мы должны восстановить клеточные структуры. Мы помним, что алкоголь блокирует всасывание витаминов, таких важных, как витамин С, это иммунитет, жирорастворимые витамины А, Д, Е и К, это и свёртываемость, и эпители, и иммунная защита, и э, крепость костей, и мышечный тонус, витамины группы В, целый ряд спектров, особенно В1 страдает, то есть это нервная ткань. Также и фолиевая кислота, это элементы крови, опять-таки нервная система, В12 и В6, кальций, цинк не всасываются как надо при употреблении алкоголя. Поэтому и МПМ будет очень и очень кстати. Кроме того, нам безусловно нужны те уникальные смеси, экстракты антиоксиданты с заказным защитным действием на ДНК, потому что мы понимаем, что клетки повреждены и все это надо восстанавливать. Поддерживающая э, смесь пробиотиков в ПМ для защиты кишечника и нормализации работы иммунной системы, как поддержка организма после того, что было, увы, сделано. А также нам необходимо нормализовать суточные биоритмы. Бессонница после алкоголя наблюдается довольно часто и связана с нарушением работы нервной системы. Поэтому хотя бы месяц после праздников ЭМ и ПМ в стандартной, скажем так, норме приема по 2 ЭМ утром после еды, по 2 ПМ вечером перед сном будет очень уместно для того, чтобы восстановить свое здоровье. Finity. Это, безусловно, хит компании GNS, здесь он будет очень и очень нужен, потому что это не только уникальная комбинация активатора теломеразы, антиоксидантов, витаминов, это еще и противовоспалительное действие, а, как вы понимаете, все погибшие клетки должны быть отторгнуты, в этом месте развивается воспаление. Нам нужно улучшить энергетический обмен в клетках, потому что алкоголь нарушает этот энергетический обмен. Нам нужно опять-таки поработать с иммунной системой, восстановиться, это «финити». Нам нужны витамины, нам нужно антитоксическое действие. Даже не буду раскрывать скобки. Понятно, что алкоголь – это токсин, это я То есть антитоксическое действие, мы просто попали в точку. Все, я думаю, прекрасно понимают, как принимать финисин. Но на всякий случай я напомнила. Резерв, скажем так, вишенка на торте – Заряд антиоксидантов после того, как мы привели себя более-менее в порядок. То есть не сразу после применения, скажем так, после возлияния неуемных застолей, а именно вот как поддержка хотя бы там через пару недель. Но резерв тоже будет очень уместен, потому что нам нужно поддержать работу иммунной системы. У резерва опять-таки есть противовоспалительное действие. Он отлично всасывается, то есть не требует никаких скажем так дополнительных усилий со стороны пищеварительной системы. У него доказана эффективность, у него есть тестирование по антиоксидантному защитному действию, проводится специальный тест, название его привела на эритроцитах, то есть доказано, что он эффективно защищает и клетки крови в том числе. Кроме того, он низкокалорийный, и естественно, учитывая, что после алкогольных возлияний нужно приводить в норму свою фигуру, я думаю, что на Новый год многие прибавили чуть-чуть весе, несмотря на систему в Безусловно, резерв будет, кстати, напомню еще раз, что резерв лучше принимать во время или сразу после еды. Дорогие друзья, я призываю вас следующий праздник ваш встретить в хорошем настроении, в замечательном самочувствии с компанией. ...под защитой наших замечательных продуктов, ну а в бокалах у вас пусть будет плескаться ниво, и вы получите и заряд бодрости, и заряд здоровья без риска для своего организма. И спасибо вам большое за внимание. Напомню вам, что skype линия как всегда, с 5 до 7 по московскому времени, и я с удовольствием отвечу на ваши все вопросы. Хочу уточнить, что те, кто писали вопросы свои в течение недели, вопросы могут затеряться в огромном количестве, поэтому освежите их, пожалуй, за до встречи.